Привет всем! Меня зовут Ольга. Сегодня я хочу рассказать, как я солю бочковые помидоры только в банках. Вы как видите, я уже приготовила помидорчики, помыла баночки, уложила. Положила я укропчик, укропчик черную смородины листочки и э, хрена. Уложила я, ну как вы видите, затрамбовала. Баночки я не стерилизовала просто уложила холодную и буду заливать я рассолом. На 10 литров воды 600 грамм соли и по ложке, каждую баночку буду ложить по ложку горчицы, вот именно у меня ложечка, буду каждую баночку ложить ложку горчицы. Сейчас я это буду делать, сделала я рассол на 10 литров воды 600 грамм соли этим рассолом буду заливать вот эти помидорки. Вы как видите я добавила в помидорки по ложку горчицы. Зачем я добавила ложку горчицы? Это для того, чтобы помидоры дольше стояли и брожение не так быстро происходило. Но оно будет, конечно, вначале там дней 10, а потом оно останавливается, потому что горчица не дает большому большому количестве полезных микробов развиваться баночки и они как бы приостановятся и будут стоять моченые помидорчики долго долгое время вот таким способом я и солю огурчики и до до самой до самой не знаю кольца огурчики стоят у меня уже по два года Берем, они такие тугенькие-тугенькие. У меня там есть на рецепт. Такой, такой самый. Ну а сейчас я буду заливать эти помидорчики рассольчиком. Так, вот так видите, заливаем. Я думаю, их должно хватить 10 литров воды. Вот знаете 7 баночек вода у нас с колодези, с колодезя желательно нужно брать ну конечно какая у кого есть этот рецепт очень вкусный вот через дней 10 можно даже есть кушать бочковые помидорчики они будут такие шипящие не соленые именно такие вкусные так, сейчас мы зальем как экономить рассол не разливать так. а потом мы будем закупоривать крышечками которые я предварительно их прогрела в горячей воде вон кастрюльки стоят уже я соскупалась и сварилась Потом закроем крышечками этими капроновыми и можно установить подвальное помещение. И все. Через две недели можно кушать. Но ну, эти помидоры будут долго-долго стоять до самого лета на следующий год. Если вы не покушаете, даже эти помидоры, можно из этих помидор варить борщ, если кто кого закончится там Вот так все, мы уже залили. Предварительно я прогрела вот такие крышечки. И будем их закрывать. Вот так закрывать. Вот так. И вот каждую баночку вот так закупорить и поставить в подвальное помещение. Спасибо, что смотрите мой канал. Подписывайтесь. Всем пока-пока.